Последние несколько дней консультации с людьми разного уровня дохода, разного пола возраста и интересов сводятся все к одному и тому же. Ну, вот что сейчас делать, чему уделять внимание? Своими делами. Потому что вот первое и самое главное, то что наш мозг совершенно не предназначен для того, чтобы иметь свободное время. Как только у него есть свободное время, которое не занято какими-то делами, работой, отсутствует расписание. Если есть что-то увлекательное, да, какие-то неприятные темы для размышлений, мозг будет использовать свободное время против нас. Поэтому необходимо обеспечивать себе занятость, и занятость эта должна включать, на мой взгляд, два ключевых элемента. Люди бросают заботу о себе, перестают делать то, что они делали в норме, заниматься спортом, Отдыхать, придерживаться правильной диеты, пить биодобавки и так далее, и так далее. Делать практики. Да, понятно, что где-то через силу, где-то насильственно, где-то думая, зачем это все. Но эти простые механические действия приведут к появлению ответа, зачем это все. Ответ на вопрос, зачем это все, не появляется из глубоких размышлений, к сожалению. Он появляется из хорошего состояния. Второе, чему необходимо абсолютно точно уделять внимание, Увеличьте количество общения, звоните друзьям, своим дорогим людям, близким людям, тем, с кем у вас есть хороший контакт, чуть чаще. Но здесь очень важна некая гигиена. Общайтесь по человеческим телам. Человеческим Я знаю несколько очень красивых и мудрых семей, которые просто ввели табу на набор тем, которые настолько увлекательны и настолько привлекательны сейчас для обсуждения ни к чему хорошему их обсуждение не приведет. Даже если вы с друг с другом согласны. Все, что происходит, это хождение по кругу, бесконечное прокручивание тех же самых картинок, идей и в конце концов чувств, на которые тело, к сожалению, будет реагировать снова, снова и снова. Это тупо. А, а если у вас расходятся позиции с собеседником, то здесь, наверное, ключевой элемент это понимать, что ценность отношений, стоимость отношений, важность отношений выросла многократно. Не нужно прийти к одной позиции и не нужно, чтобы рядом были люди, которые думают так же, как и вы. А очень важно иметь тотальное уважение к позиции человека, какой бы она сейчас ни была. Потому что эта позиция, она чаще всего связана даже не с тем, что кто-то промыл ему мозги, не с тем, что он каких-то придерживаться других моральных устоев. Дело в том, что мы можем такой выбор делать между всякими темами, идеями и позициями в комфортных условиях осознанно. Когда возникает кризисная ситуация, ситуация давления на человека, то ему абсолютно необходимо как-то неопределенность превратить в определенность. И для того, чтобы принять хоть какое-то решение, каким бы оно ни было, ему нужно для себя создать довольно жесткую картину мира, довольно однозначную и полярную. И если вы видите перед собой человека, который придерживается такой полярной точки зрения, и вы с ней не согласны, отпустите его, не спорьте с ним, не высказывайте свою точку зрения, будьте очень-очень вежливы, потому что перед вами человек, который пытается решить внутри себя очень важную нейрологическую, психологическую, личностную задачу. Он хочет сделать свой мир более предсказуемым, объяснить себе свои решения и сделать его более безопасным. И это очень важно. Нельзя это отнимать у человека, потому что если вдруг вы переспорите его, то он попадет в очень стрессовую ситуацию, его мир рухнет, и он снова будет вынужден заниматься принятием решений. Берегите себя, поддерживайте бодрость духа, поддерживайте близких, задавайте им больше вопросов, но которые приземляют их, которые приводят их к чему-то действительно настоящему, к тому, что было в нашей жизни, есть и будет, а все, что происходит, это временно, и перетирать это снова и снова не имеет смысла.